Главным героем нашего сегодняшнего выпуска будет не растение, а человек, вся жизнь которого была связана с растением и посвящена садоводству – Ивану Владимировичу Мичурину. Вряд ли есть хотя бы один человек, увлекающийся садоводством, который бы не слышал это имя. Его фамилия стала уже нарицательной. Так называют не только ботаников и селекционеров, так называют пионеров и первооткрывателей – во многих других областях – финансах, строительствах, животноводстве, наконец-таки. Но мало кто знает, что жизнь этого человека была удивительной и могла бы лечь в основу романа или целого сценария фильма. Иван Владимирович впервые в истории плодоводства создал в средней полосе России зимостойкие сорта – черешни, миндаля, винограда, папирусного табака, масличные розы. У него росли невиданные прежде в этих местах сливы, плодоносил виноград. Причем даже в Крыму виноград на зиму укрывали, а на тамбовщине у Мичурина лоза зимовала под открытым небом. Мичурин считал, что жирные черноземы, на которых выращиваются плодовые саженцы, создают слишком благоприятные условия. А это очень сильно тормозит развитие зимостойкости у растений. А вот если сажать на бедных почвах, то саженцы будут вынуждены бороться за жизнь и впоследствии станут отличаться отменной зимостойкостью. И он принес свой питомник на бедные песчаные грунты. И это принесло свои плоды. Иван Владимирович довел до совершенства метод-посредника, методы предварительного вегетативного сближения и опыления смешанной пыльцой. Разработал уникальную технологию, названную и метод Ментора. Удивительный человек с удивительной судьбой. Мичурину приписывают иногда почти магические способности. Современники вспоминали, что Иван Владимирович спокойно входил в любой двор, и огромные сторожевые псы не лаяли. Иван Владимирович знал множество трав, которые обладают лечебными свойствами, готовил из них всевозможные мази и отвары, исцелял мигретин, свинку, почечные колики, фурнкулез, сердечную недостаточность, удалял, говорят, даже камни из почек. Говорят, Мичурин часами разговаривал с погибающими растениями, и оно возвращалось к жизни. Он обладал способностью влиять на рост растений и интуитивно из тысячи выбирал самые лучшие. Вопреки общему мнению, Мичурин получил всемирную известность еще до возникновения СССР. Еще в 1898 году всеканадский съезд фермеров, собравшийся после суровой зимы, констатировал, что многие старые сорта вишен, как европейского, так и американского происхождения, в Канаде вымерзли, за исключением плодородной Мичурина. Автором сорта, который был мало еще тогда известный, селекционер из Козлова. Знаменитый Франк Мейер после посещения питомника Мичурина не только высоко отзывался о его работах, но предлагал перебраться в Америку, где его ожидало признание, деньги и слава. Однако Иван Владимирович отказался, сославшись на незнание языка и уже довольно почтенный возраст. Голландцы, знающие толк в цветах, предлагали Мичурину большие деньги. За луковицы необычной лилии, которая выглядит как лилия, а пахнет как фиалка с условием полной передачи им всех авторских прав. О достижениях Мичурина и его жизни можно говорить очень много. Веденные им в культуру яблони, груши, сливы интересные сорта рябины популярны до сих пор. Найдите его книгу «Мичурин. Итоги 60-летней работы». Почитайте. Читая эту книгу, кажется, что Иван Владимирович описывает ситуацию в садоводстве не сто лет назад, а нынешнюю, сегодняшнюю ситуацию. Его советы, которые он дает, актуальны. И сегодня. На этом все. Подписывайтесь на канал, приезжайте к нам в садовый центр. До скорых встреч!